В Елабуге проходит круглый стол древности Нижнего Прикамья, в рамках которого археологи собрались вместе, чтобы поделиться своим опытом и исследованиями. Участники круглого стола посетили Ананинскую Дюну и Логовой археологический комплекс. Побывали в городских музеях Елабуги, а позже собрались в Елабужском институте Казанского федерального университета, где началось заседание круглого стола, продолжение которого запланировано на 25 мая. Можно сказать, что 160 лет тому назад было положено начало изучению одной из ярчайших и интереснейших культур, археологических культур эпохи раннего железного века, Прикамья, Приуральья и Поволжья. В рамках круглого стола выступают ученые из Казани, Ижевска, Уфы, Перми, Москвы и Хельсинки. Все они приехали, чтобы отметить круглую дату 160 лет археологии Ананинского могильника. Олег Ашин, Ильшатахмадиев Файдар Салихов, Универньюз.